Тема саморазвития, тема успешности, счастливой жизни и так далее достаточно актуальна и на этом пути людей одних ждет разочарование, других подъем и высота. С чем же это связано? Здесь есть видео ниже про формы и содержание. Возможно я буду говорить что-то очень похожее. Итак, модное слово «саморазвитие» – это само и развитие. Дело в том, что под развитие можно понимать все что угодно. И основная масса людей так и делают. И так как здесь есть огромный нюанс, каждый в это понимание вкладывает свой смысл. И отсюда начинаются у многих людей проблемы. По какой причине? Людям очень хочется иметь ориентиры. Они часто задают вопрос, правильно, неправильно. Они часто... Ищут какие-то правила, схемы, шаблоны, модели. Причем это я говорю такой терминологии, а люди уверены, что схема модель это какое-то учение, какой-то а, метод, способ, правила, которые сделают именно их счастливыми и желательно помогут всем вообще остальным людям. Последнее время мне что-то попадается, много новоназванных каких-то методик, каких-то учений, которые кто-то чуть-чуть развил, чуть-чуть расширил и выдает это за обучение, за какие-то направления и так далее. Наверное, действительно очень важно, как что называется, однако я не особо придаю этому большого значения. Так вот, если вы ищете правило, как правильно жить в жизни, то правило одно единственное. В вашей жизни хозяин вы сами, и вы на себя ориентируетесь. А, то, что у каждого человека есть какие-то желания, я недавно такое хорошее слово слышала, «хочухи». А, другой вопрос, что у нас очень много желаний, которые перекрывают друг друга а, по размеру, по важности, по значимости, по уместности. А, например, если мы а, сидим а, в гостях, и а, нам захотелось допустим выйти на улицу подышать воздухом а насколько это будет уместно в данной ситуации а мы сидим на работе, а еще лучше на каких-то переговорах и в это время мы захотели кушать а никто не открывает какой-то бутерброд или еще что-то а мы либо выделим для этого время либо подождем пока закончатся переговоры а у нас два желания одновременно участвовать в переговорах и кушать, сидеть в гостях и общаться и подышать воздухом и так далее. Очень часто бывают такие «хочухи», как «я хочу путешествовать», «хочу развлекаться», «хочу жить безбедной жизнью» и «я хочу остаться в хороших отношениях», «я хочу быть хорошей матерью», «я хочу быть хорошей женой», «я быть, хочу быть хорошей дочерью» и так далее. Я не говорю, что это антагонисты желания. И если вы заметили, по поводу даже еды, просто мы осознаем, что для этого желания будет чуть-чуть другое время. Я не предлагаю отказываться от желания, а уж особенно от еды. Дело в том, что наша задача это гармонизировать эти хочухи. А гармонизировать... Это, во-первых, наша задача, во-вторых, кроме нас, с нами никто не поговорит по этому поводу. Отсюда можно а, обижаться на людей. Вот вечно мы с тобой никуда не едем, вечно ты деньги тратишь на что-то другое, и так далее, плакаться. А можно понять, что а, вы с мужем, допустим, в одной команде, и... А, как-то нужно гармонизировать и желание развлекаться, и желание быть хорошей женой. Как-то договариваться. И пока мы это не сделаем, не будет ни того, ни другого. То есть, если мое это желание угнетается, я обвиняю в этом муже, так я же еще живу с плохим мужем. И в итоге получается ни того, ни другого. И так далее. Если бы была какая-то модель, ну, модель это всегда меньше, чем целая. Мне очень нравится эта фраза «возьмите корову, разделите ее на стейки». Она делится, но обратно не складывается. Что-то мы упускаем в этом процессе, и мы не можем часто живую систему обратно сложить так, как оно было. Так вот, когда мы берем любую модель, изучающую человека, чтобы это ни было, стоит помнить, что это модель. Недавно мне попался замечательный сертификат, и я очень надеюсь, что владелец этого сертификата, а не тот, кто его выдает, правильно понимает то, что там написано. А там написано... Специалист по людям. Когда очередные чудаки выдают такие бумаги, наверное, они что-то имеют в виду. Когда люди дают какой-то уровень целительства, уровень продвинутости и так далее, они имеют на это право, они всего лишь люди. К счастью, обычно тех людей, которые имеют просто такие бумаги, как раз таки к людям и не пускают. Надеюсь, они не сильно обижаются. Потому что, когда у нас не получается найти себя, мы часто пытаемся помогать людям. Когда рядом с тобой никого нет, самое время познакомиться с самим собой. Я не против тех людей, которые помогают, особенно когда помогают. Но нужно понимать, что нет единой схемы для каждого человека. И когда я об этом говорю, все говорят одно и то же. О, да, это понятно. Осталось только этим пользоваться. Вы такой же человек. Для вас ни одна схема процентов не работает. В каждой схеме. У вас будут индивидуальные личностные особенности. А правила жизни всего одно. Живи, как тебе хочется. И каждый живет так, как ему не страшно.